Команда «Универ ТВ» объявляет набор молодых людей и девушек в создаваемую пиар-команду. Если ты молод, креативен и у тебя есть много идей, связанных с рекламой, если ты хочешь воплотить в реальность свои интересные проекты, то спеши в нашу команду. Мы тебя ждем!